Всем привет, с вами Мишаня. И как вы уже поняли, меня повысили. С обзорщика на аниме, игры и всякую дичь. Заебись, четко. Теперь же я обозреваю художников. У вас небось вопрос, а где же Грей? А хуй его знает. В любом случае у вас теперь я, так что радуйтесь, пока я жив. Сегодняшняя художница была обнаружена мной... На всемирном и ужасающем пространстве YouTube. Но не волнуйтесь, все не так страшно, как вы подумали. Не скажу, что рисовка и стиль архи крутой, он определенно приятный. Каждый кадр анимации буквально радует глаз. И да, в этом выпуске мы рассмотрим всего три рисунка, так как они в целом все очень похожи друг на друга, и исходя из этого, мы сможем составить свое представление о художнице. Но сначала пару слов о проекте. Сразу оговорюсь, это не реклама. Поверьте мне, ребят, я делаю обзоры, которые основаны на моих предпочтениях. Проще говоря, мне нравится этот проект, над которым художница работает с полной самоотдачей. Сюжетная составляющая проекта Metal Family крутится вокруг семьи, состоящей из четырех человек: мама, папа и два брата. Несмотря на название и периодические мутюки... Ваша ж мать! Идеально! Проект дико ламповый и добрый, а самое главное, это то, что российский, неповторимый, не имеющий аналогов в мире. Проект с хорошей озвучкой. Так что будет время оцените. Благо, проект смотрится на одном дыхании. Этому, конечно, в основном сопутствует юмор и контраст между Гленом, отцом семейства и Викторией, которая является олицетворением Валькирии. Но при всем этом она остается довольно женственной и красивой. Ну, а теперь приступим к артам. В качестве первого арта я выбрал вот такой довольно-таки забавный рисунок. Ты дурак совсем, что ли? Не скажу, что рисунок очень крутой в плане прорисовки. К примеру, у персонажей очень толстые линии контура. Но в целом это можно списать на то, что рисунок составлялся буквально в попыхах перед Новым Годом, как поздравительная открытка. А с учетом того, что у художницы и так времени нету, то это в целом простительно и мы не будем сильно акцентировать на этом внимание. Она большая молодец, честно. Но я надеюсь, что в будущем таких артов будет становиться все меньше и меньше. Нашу художницу там, не знаю, повысят, у нее будет больше выходных и она сможет более детально прорабатывать рисунки. Для нас, своих зрителей. Так что ставим пока что ей 4 из 10 за этот рисунок. Она заслужила, и я думаю, вы с этим согласитесь. Вот об этом я и говорю. Посмотрите. Рисунок очень красивый, ламповый и залипательный. Я не вижу проблем в том, чтобы поставить этому рисунку 8 из 10. Это круто. Но видали и круче, поверьте. И чтобы... Вы там сильно... Да как ты, Зачем его только из больницы выпустили? Ладно-ладно, вот вам пруфы. И венцом сегодняшнего обзора будет друг Глена Чейз. Забавный чел, если честно. Бабушки, они как хорошие вискарь с годами только... Ладно. Вы просто посмотрите на эту работу с тенями. Работу со светом. Это просто мега круто. Вангую, что эту бабеху мы еще увидим в сериале. Что хорошо. Ну, а сам рисунок получает 10 из 10. И да, если кто-то будет писать то, что после слов «вот вам пруфы ничего не было, то вот он, этот рисунок и был тем самым пруфом, который я вам приготовил. Вот так вот, ребят. Ну, а теперь переходим к итогам. Задумка. Оригинально лампово прикольно, 7 из 10 без вопросов. Оригинальность. Ну, необычненькая так довольно, но... Как и в прошлом выпуске, недостаточно, чтобы я сказал «Вау!», потому что проекты, связанные с роком, были уже и до этого. Так что... 4 из 10, не больше. Общая оценка за три арта — это 7 из 10. Те, кто будут писать о том, что три арта — это не так, как в раз, ну, тут такая проблема, артов не очень-то и много. В основном художница пилит анимацию, и... Это очень хорошо. Это просто чудненько и славно. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться и поддержать канал лайком. Ибо я старался для вас. Всем спасибо. До свидания. Не забудь нажать на колокольчик.